привет яркие летние сумки обзор сумчатый эксперт покажу яркие летние сумочки золотой дождь наш магазин торгуют оптом в розницу оп, от трех штук. Как выбрать сумку? Я могу вам в этом помочь. Скидка 10% подписчикам нашего канала. Подписывайтесь. По вашему запросу, мой номер телефона 8 904 436 0956, отвечу на все ваши вопросы, которые у вас возникли. Покупки отправляем почтой курьером транспортных компаниями. Коллекция сумочек «Золотой дождь» очень разнообразна. Классическая форма сумочек. Кроссбоди. Городской рюкзак. Размеры и номера модели оставлю под видео. Там есть описание. Вы всегда можете нажать на тайминг. Там есть номера моделей по очередности, как я показываю. И время, на которое указано, выложена определенная модель видео. Всегда можете нажать и посмотреть именно ту модель, которая вам нужна и по которой возникли вопросы. Ну что, поехали? Подписывайтесь подписчикам канала. 10%. Очень красивая коллекция лета 2021 пришла от Золотого дождя. Яркие, но между тем разбеленные оттенки помогают комбинировать с очень большим разнообразием одежды. Но давайте начну показывать с более классической формы сумки. Эта сумка приходила во многих Расцветках сейчас она пришла основной цвет базовый бежевый такой знаете прям спокойный спокойный беж на передней стенке очень красивые цвета видео однозначно не передает тех расцветок которые здесь выложены добавлены бронза такая золотая бронза очень красивая мята или ментол то есть кому как больше хочется Пудровый, розовый и желтый разбеленный. Настолько вкусно все это сделано. Девчонки, поверьте мне вкусно. Это может подойти к любому цвету, начиная от джинсы и кончая просто спокойным белым. Спокойный белый. Одели какие-то сережечки. Захотелось определенного цвета из этой палитры. Какой-то недорогой дешевый браслетик. Классическое обычное платье. Специальное отдело подбирала. Думаю, что же одеть, чтобы подошли все цвета. Обычные белые кроссовки, на мне сейчас. И смотрится уже это интересно. руку о, Сумку можно повесить на локоток, взять в руку, и она дополнит ваш образ, либо сделает акцент на тот цвет, на который вы хотели бы акцентировать. И есть ручка, которую можно прицепить, вы вот здесь по бокам на, на кольца, и повесить на плечо, чтобы освободить руки. В сумке один вход внутри отдела. Смотрите, какая комфортабельная сумка. Она комфортная, она нужного размера. В том плане, что это средний размер, очень комфортный для ношения. Ведь э, сумка является очень важным аксессуаром в нашей жизни, потому что она может либо испортить, либо дополнить и сделать вас. Ну вы так красивые, она сделает вас еще краше. Это однозначно. Звездочки, мы такие все разные, но мы такие все красивые. Умнички мои, красавицы. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши просмотры. Я вас очень люблю. В нашем интернет-магазине вы можете всегда подобрать то, что вам нужно. От ярких до черных сумочек. У нас большой ассортимент, поэтому у кого есть желание приобрести сумку, обращайтесь. Всегда покажу, подскажу. Итак, все не о том, да не о том, не о сумках, да? Вернее, все о сумках. В среднем отделе кармашки. И на задней стенке карман на молнии. Цена этой сумочки 2000 рублей. Следующая. Вот такая спокойная, очень спокойная сумочка. Красивый такой пудровый персик. Вот здесь более активный цвет, более ярко выраженный. Но между тем сумочка очень аккуратная. На задней стенке карман на молнии. Два красивых бегуночка. Удобно для правшей и для левшей. Здесь карман на молнии застегивается. Да? Аккуратная прям сумочка. Ее можно спокойно одеть вот таким образом и взять под мышечку. За счет того, что она мягкая, специально вынула везде наполнитель, чтобы на это время не тратить, не шуметь. все. Идем вовнутрь. Хороший подклад бежевый. Кармашек сейфик, два дополнительных кармашка и карман на задней стенке. Эта сумка 1200 рублей. Она недорогая. С учетом того, что минус 10% подписчикам, да, еще отнимаем минус 120 рублей. Так, следующая. Следующая моделька рюкзачки, Рюкзак городской, разной формы и разных а, направлений. В том плане, что есть сумки-рюкзаки, а есть просто с... рюкзаки. Очень красивые сочетания. Опять же, смотрите, насколько все подобрано. Разбеленный желтый, сверху ментол или мята, как вам нравится. Здесь пудровые розы. Розовый. Здесь карман по боку, Здесь карман. На задней стенке карман. И карман еще вот здесь. Получается 4 наружных кармана. Это немало, поверьте. Регулируемая ручка. Два бегунка. Опять же, удобно для правши, для левши. Внутри удобный вход. Вот такая перегородка. Как сейфик отдельный. На задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка. Очень красивый рюкзак. Он пустой, замечательно держит форму. Цена его 2000. Ручки регулируются. Я в классическом платье, но с рюкзаком. Посмотрите. Смотрится он замечательно. Очень удобно. Свободные руки. Я сажусь в маршрутку. Я скинула его вот так, да? И взяла в ручки. Достала из наружного кармана мелочь приготовленную мне, либо проездной. Показала, отдала, опять положила на руки, вышла из маршрутки. Джик! И пошла дальше. А может я поеду на дачу? И он мне, ой, как пригодится. Когда рюкзачок мягкий, в него можно положить очень много всего нужного. Мы идем дальше. Следующий рюкзак вот такой. Вот. Они все немножко разные. Тоже эти же цвета, использованные в отделке. Но здесь точно так же, смотрите, карман. Но здесь на молнии карман идет дополнительно. Покажу, насколько он глубокий. Вот так. Свободно вошла рука. По бокам кармашки. На задней стенке карман. Цена его тоже 2000 а, получается тоже 4 наружных кармана. Девчонки, по функционалу, конечно, это супер. Когда один карман, думаешь, ну что, вот как вот. А когда снаружи 4, это очень удобно разложить всякую мелочь, которая, понятно, что не документы мы положим, да? Но все равно это очень удобно. Так, внутри карман на задней стенке и два передних кармашка. Вот такие красивые сумочки у нас в летней коллекции золотого дождя. Так, идем дальше есть вот такой сумка рюкзак я приготовила заранее вынула наполнитель и пристегнула одну ручку есть вторая я могу сумка рюкзак продеваем сюда до да? длина регулируемого у ремней обратная сторона ремня выполнена стропой для прочности можно положить Несмотря на то, что маленький рюкзачок, что-нибудь объемненькое. Смотрите, как интересно все здесь сделано. Могу отстегнуть вообще ручку. Это трансформер, что очень удобно. Есть еще одна ручка внутри. Кармашек на задней стенке и два маленьких кармашка. На задней стенке карман на молнии. Сейчас покажу, как это выглядит два бегунка. Что опять плюс на передней стенке небольшой кармашек для мелочей проездных, либо для маски. Кто маски носит? Кстати, кармашки вот эти наружные очень удобны, тем, что можно положить маску. Могу вот таким образом сумку одеть. Посмотрите, она прям вообще гармонично смотрится. Несмотря на возрастные особенности некоторых девочек. Кто-то же комплексует, а кто-то нет. Либо повесить вот так. Либо вообще все отстегнуть и взять просто в руку. Потому что бывают такая, такая одежда, прям классика с туфлями, например, на шпильке. Или с полуспортивные костюмы. Я не хочу никуда ничего вешать, я хочу взять в руки. А Это сумка-рюкзак позволяет сделать именно этот вариант цена рюкзака тоже 2000 рублей получается по факту кроме одного сумки рюкзака покажу его позже он 2300 остальные ой, 200 вернее остальные по 2000 вот такой еще есть рюкзачок здесь один карман на задней стенке горизонтальный по бокам кармашков нет но здесь два отдела два входа и, кстати, это тоже, я так понимаю, не извините, тоже сумка-рюкзак. А я не обратила внимания. Почему? Потому что есть дополнительная ручка. Можно пристегнуть вот таким образом сюда и повесить просто на плечо. Но при этом ручки рюкзака не вынимаются, не снимаются. Но между тем все равно это удобно и прикольно. Потому что бывают такие случаи, когда хочется повесить просто на плетёк, как сумка. Два отдела. Внутри карман на задней стенке. И вот здесь вот карман на молнии. Цена рюкзака положит 2000 рублей. Вот такая красота. Ой, не застегнула, извините. Выглядит это. Сейчас повешу полностью, как рюкзак чтобы было понятно, как это выглядит. Вот таким образом. Отрегулировать высоту можно всегда по интересующему вам объему и длине. Так, и показываю еще в коллекции трансформеров. Очень красивый, спокойный, желтый, разбеленный. Но камера ну, не передает. Такой красивый цвет. Он, знаете, как вот светлый одуванчик. Если одуванчик высветлить чуть-чуть, вот такой будет цвет желтого в этой коллекции. Потому что, ну, не видно этого цвета. Здесь он какой-то блеклый, тусклый. Я вот смотрю на камеру, он некрасивый. А по факту он очень вкусный. Такой, прям на осязание вкусный-вкусный. Для меня в предыдущем видео, если смотрели, разделяются вещи вкусный-невкусный. Так это очень вкусный цвет. Две ручки регулируемые, что позволяет носить либо как сумку, либо как рюкзак, так как нам удобно, так как нам хочется в этот момент. Цена сумки 2100 рублей, 200. Кармашек на задней стенке. Внутри карман на задней и два кармашка на передней. Вот такой вот красивый рюкзачок. Трансформер. Сумка-рюкзак, вернее. И логотип компании. И опять сумка дополняет любой образ. Ну вот такая красота. Звоните, пишите, спрашивайте. Ваш сумчатый эксперт.